первичники а сейчас прям с удовольствием они меня то есть повеселили не как дураки а как хорошие тролли сергей вот иванов у них есть такой вы вынес писать как быстро то он умудрился дуэльный кодекс в котором прописано что только равные могут участвовать в дуэли то есть там, у нас в конституции написано что все равны значит то есть Троллит он не по-детски, надо прочитать текст, я думаю, там много интересного, и вот на саблях расписаны, как дуэли должны быть, что если прямые сабли, то можно рубить и колоть, а если кривые, то только рубить, очень хорошо, молодцы, вот, и... Ну, понятно, что протроллил, и протроллил очень сильно и очень смешно. И действительно, Золотов выглядит как конченный идиот. И в России мы видим, что народ, проанализировав, понял, что он тоже хочет сатисфакции. Понимаете? То есть Золотов сделал невероятное. Он молодец. Вот эта крыса – молодец. Он заставил всех захотеть сатисфакции, то есть удовлетворения. Сатисфекшн. Помните, как а, у Rolling Stones, да, я не получаю удовлетворения. Вот мы не получаем удовлетворение, мы хотим satisfaction, сатисфакции хотим, удовлетворения. А что нас может удовлетворить? Ну, драка может удовлетворить с Золотовыми, Путиным, Медведевыми. Кстати, Медведева уже вызвали на дуэль, там всех вызвали уже. Да, народ драки хочет. Я давно об этом говорил. Народ хочет уничтожить козлов. Ужасно хочет. Прям вообще. Он хочет неспровержения этих козлов. Он хочет унижение этих козлов. Очень хочет. Потому что народ был унижен. И он хочет за это ответить. И я предупреждал этих козлов. Помните? Они меня должны в жопу целовать. Эти козлы. Потому что я их предупреждал давным-давно. Придет то время. Настанет оно. Когда не будет спасения. Нельзя будет включить заднюю, нельзя будет сказ сказать, чик-чик, я в домике, я не играю, все будут играть, и это время наступило, даже если сейчас они захотят все спустить на тормозах, у них не получится, народ хочет сатисфакции, крови хочет народ, и никак он не удовлетворится простым там объяснением, я устал, да мне я ухожу, дайте там никуда ты, сука, не уйдешь, стой здесь и получай, вот так будет. Время это наступило. Все. То есть, хотя это, людям кажется, что ничего не изменилось в объективной реальности, изменилось абсолютно все. Вот с выходом вот этого выступления золото, все. То есть, это такой подведенный ток. Все. Больше никаких, так сказать, договоренностей не может быть о том, что все прошло мирно. То есть, если до 5 -го, 11 -го, М могли быть любые договоренности после 5 11 могли быть договоренности что вы уходите все пройдет мирно и никто никого не посадит там не расстреляет и так далее то сейчас нет все вот это народ видите как взведен народ хочет satisfaction такие вот дела и вот пишут, что директор Росгвардии Золотов вызвал на дуэль Навального в часах марки Монблан. Нормально, 268 тысяч рублей. Я в часах ничего не понимаю, как видите, у меня никаких часов нет. Там последний раз я там, я не знаю, какие там, носил часы командирские. Или как-то очень много лет назад какие-то у меня кандины были, да, которые разлетели внутри лопнули вот и и все и и вот представляете сидит скот который говорит что он там герой коммунистического труда и сидит в часах 268 тысяч, ну это кто его троллит ты мускаль слышь ты или крест э -э сними да Рабинович, или крест снимите или трусы наденьте вот честно себя ломать 268 тысяч часы охереть не встать вот и вот новая газета нашла у сына руководителя росгвардии виктора золотого романа дом стоимостью около 700 миллионов рублей в барвихе 90 соток и приобрел когда был 23 года а еще у него, у Золотова, там пересчитали какое-то не, какие-то немыслимые богатства... И вот Кира Ермыш, Ермыш пишет, в 2016 году ФБК насчитал у золота недвижимость на 660 миллионов рублей. На следующий день РБК нашел у золотого, золотого недвижимость еще на 227 миллионов. Сегодня «Новая газета» нашла имущество еще на полтора миллиарда. и того в общей сложности 2,5 миллиарда рублей. Кира, какие 2,5 миллиарда? Вспомни полковника Захарченко. а Это генерал-полковник Золотов. Какие там 2,5 миллиарда рублей? Вы что, там миллиардами долларов идет. Нашли там честную крысу. Честная крыса. Так и надо его называть. Так. И. Интересно, что обсуждают слова Дмитрия Пескова, что с бессовестной клеветой можно бороться любыми способами. Ну вот, э, Золотов в частности вчера бессовестно оклеветал меня, и я вам доказал это в эфире, да и вы сами это знаете в одну секунду. И, то есть я могу, по словам Пескова, абсолютно любыми способами с ним бороться. Я предпочитаю дуэль. Вячеслав, вы повторите вызов золоту. Я каждый день буду повторять вызов золоту. Ну, если, если он меня не хочет услышать Я прошу, чтобы он, вы подключились И я буду каждый день ему говорить Что ты золото в сыкло Я вызываю тебя на дуэль на пистолетах Ты же отличный там пистолетчик Рассказывают Отлич